Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита И мы продолжаем играть в долгожданную кем-то, не знаю кем, кто это мог быть, бургерную Ой, извините, извините а -а -а, Короче, сейчас было сверху написано, что-то сделать а -а -а -а, бургер со всеми пятью начинками Хорошо, а -а -а, начинки, напоминаю, это салат у нас, а -а -а, сыр, лук, каперсы не каперс, в смысле эти, пикули и сама котлета, да? А, хорошо, мы пришли в логово петуха. И еще прикол, знаешь, какой? Получается, что это? Мы не сохра Не сохраняется игра, сохраняется только в постели. Соответственно, мне пришлось... От нашего дома с тобой добежать до отсюда важно. Ну, как бы, ладно, сказал я себе и добежал, но по дороге потерял половину здоровья. <свы> да ты зачем? Сука. <свы> <свы> и сейчас у меня жизнь будет пиликать постоянно, да? Хороший. Как мне? Никуда мне? А, в трубу. Ясно. Ясно. Подставы. Подставы кругом. Хорошо. Идем сюда. Я так понимаю, на эти яйца лучше не наступать. Опа, опа, опа, бургер что-то. Что это? Сыр. Ну, допустим, сыр. Мне нужно приготовить, приготовить бургер со всеми пятью начинками. У меня четыре предмета, есть рюкзак. Бли... Подожди, как, а, как рюкзаком пользоваться? Во, все, вспомнил. На кружок. Блин, я сейчас как будто в подводной лодке, блин, вот ä, <laughs> серьезно. Так, ладно, где остальные ингредиенты? Оп. во во, во вижу, что-то еще. Ага. Как садиться? Все, понял. Фаварик, включаем фаварик. А, так, как бы а, с камерой чуть-чуть экспериментирую. Задрал чуть-чуть повыше а, монитор сам, а камера на мониторе. Соответственно, просто выглядит так, как будто я постоянно вот так смотрю вниз куда-то Как бы экспериментирую, как бы чуть-чуть, но в целом, скорее всего, мы поменяем все где-то после Нового года Так, пикули-пикули я взял, положу в рюкзак, хорошо а, Беру кассету Я доктор Рашеля Луна, Correct. текущий позвной Е14 Выполняю вход в симуляции инициатива лю «Люцидис» по собственной воле. Я сказала начальству, что желаю проверить эффективность симуляции, но на самом деле буду проверять их этичность. Гуманны ли они? Я буду записывать свои наблюдения и сообщу о выводах после выхода из симуляции. Зачем сделали вот этот улюк, пупук, пилик, телик? А, так. Не открывает. Хорошо. Идем дальше. Это убивает меня, да? Или нет? Хорошо, вентиляция. О, нифига себе. Солба прям выбил. Хорошо, идем дальше. Идем дальше, проверяем. А, это гриль. Похоже, ты на кухне для работников. Я слышал, что они начали класть в мясо тараканов и крыс. Что, однако, не мешает Чарли это есть. Я вроде бы слышал, как охранник обскуры говорил о том, чтобы накормить кого-то там. Все ингредиенты разбросаны в коробку по всему комплексу. Он тот еще здоровяк, поэтому приготовь ему три сэндвича, этого должно хватить. Да ну, а я... <laughs> да зачем? <свят> Блин, я бы приготовил три сэндвича. То есть мне надо было три сыра, да? А, деньги есть? Есть. <свят> так, ладно, пусть варит кофе. Я хочу подлечиться. Просто кофе на одну хпшку лечит. Тут можно взять котлеты, если что. Шоколадку можно. А, так можно шоколадку взять. А, так если он сюда не приходит, а, это Чарли, я думаю... Да, я же скромный батончик взял. Нет? Вот. Приятов, отлично. отлично. Ой, неплохо. Так. Отлично. Давай еще один батончик. возьмем Блин, я на самом деле не люблю этот кофе играть. Так, отлично. Все. А, это какие булки? Нижние? Нет, это верхние. День нижние булки. Все, отлично. Раз. Так. А вот котлеты заныканы. Так. Ну, котлеты. Мы в любом случае сможем здесь пожарить Я думаю, здесь мы их и будем готовить Сюда я могу пройти? Нет, а там что-то есть Так, я понял, я нашел комнату, которая В которой нам нужно приготовить Эти сэндвичи Потому что там мы можем пожарить котли... А, Кстати, может я сброшу сыр сразу? Мне же нужно найти еще до хера всего Я надеюсь, он не заходит сюда Так, как пользоваться рюкзаком? Выбрал сыр Давай. А, так я могу сыр сюда сразу сбросить а, и пикули могу сразу сюда сбросить Но нужно приготовить ему три сэндвича То есть мне придется вернуться за пикули Мне что-то по ноге ударило <г Sergei> Напугать меня что-то пытается Что-то хочет Так, ладно, разведка Если что, щемать, вентиляция вентиляцию от петуха, правильно? Так, подожди Что-то где-то кто-то шебуршится А чё всё равно перекать здоровье? Раз, два. Так, давай я сразу... Вообще, это, меня не... это сигналка, она говорит петуху, где я, да? Угу. Понял, принял. У меня есть пикули теперь, а давай я как-нибудь вот сюда. Раз, два, отлично. Пикули собрали. Пикули мы собрали... А сыр я знаю, где в этой главной комнате Там, ну главной, вот а, Которая следующая комната Он ну, где-то здесь, слышь, хорош Да? Как бы ее так Ага Пикули взяли Сейчас нужно вернуться за сыром Получается, а где вентиляция? А, все вижу а как он сюда попал бы? Он, сюда, он же не сможет сюда попасть, нет? Так, спокойно. Может, его и нет в этой части локации, в которой я хожу. Ладно. Так, где-то здесь сыр был. Ну Туда нам надо. Сыр вот он. А, это не сыр Раз, два, три, отлично, салат А где сыр? Я же сыр находил здесь, нет? Подожди, я же где-то находил сыр Секундочку а -а Сэр, может я его там а -а -а -а Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй -а -ай Может я находил сыр здесь, кстати говоря Не исключаю данного варианта А, да, точно, там была картина где-то здесь, да? Подожди, где-то же здесь было, нет? Нет, я начал А! Нет, значит, все-таки это было в следующей комнате Просто там была вот какая-то картина Или портрет И за стоечкой там лежал сыр Вот я только за... Вот, да, точно, точно, точно, точно Раз Два Все, все, сложу в рюкзак Все в рюкзак Рюкзак полезная штука сейчас, как оказалось. А -а -а, осталось найти помидоры и лук. То есть а -а за один заход я это сделать не смогу. Значит, делаем за два. М -м, сейчас возвращаемся назад. Подожди, а как я его накормлю, петуха? А -а -а -а. Сейчас, секундочку. Как я его накормлю? Ляха задел! Задел чуть-чуть, ничего страшного. Так, э, музыка пытается нагнетать, но у нее пока не получается. Так, э, тут есть все. Так, сыр нет. Выключи, выключи. Здесь не нужен фонарик. Чиз, а, чиз, это на следующий бургер. А, летучее, это на следующий. Летучее на следующий. И летучее сюда можно получить, по -по положить. Так, отлично. А, идем за, за, за, за, за, за, за помидорами и за луком. В принципе, пока сложного ничего нету. В принципе, этого петуха-то особо даже нету. Вот я наступаю на них хочу дальше. И что дальше? Так, вот сейчас фонарик можно включить в целом. Угу. Идем в следующую локацию. А, пока только одну, один путь вижу. Куда мы можем сходить. Блин, ну... Петуха же не может совсем не быть здесь. Может он мимо... Может он может открывать все двери? Но я вон вижу какие-то ингредиенты уже. Можно прятаться. Раз, два, три. удивлен, что тебе удалось добраться до пульта управления. Uh, если ты видишь его, он скорее всего видит тебя. В этом случае беги. Советую тебе изо всех сил стараться избегать его. Попробуй прятаться за чем-нибудь. Скрытость здесь имеет решающее значение. Видишь лазеры? Они подадут сигнал тревоги и Чарли бросится сюда. То же самое с яйцами. Они взрываются и привлекают внимание Чарли. Включи электричество и берегись его. Всегда можно залезть в вентиляцию, чтобы передохнуть. Есть, отлично, понял. Так а я все нашел почти. Ага. Это просто что. А-а-а! а Заначки. Так, ну кофейку бахнем давай. Так. Я пытаюсь просто понять, что здесь написано. Похоже, можно попробовать подключить здесь электричество, почему бы не попробовать. А -а -а, не понимаю. Ну, я надеюсь, это не считается косяком. Спокойно, спокойно. Оп. Ну, почти же ровно, почти же ровно. Мы сейчас сюда придет Почините трубы? Что? Что? А, каким образом? Он сейчас сюда придет? Я не понимаю просто, я его даже не видел ни разу. Ой, идет, идет, идет. Я слышу его. Я слышу его. Он все громче, все громче, он идет. Давай посмотрим на него. Я надеюсь, он сзади сейчас не придет, но вот такой ощущение, как будто он у меня в правом ухе. И вот прям в ухо мне куда хтят. Где он? хе хе хе хе Ты что делаешь, дурной, блядь! Сучка! хе Козёл! Ой, подожди, шоколадка многоразовая? Козёл! Я его толком не разглядел даже, ну -мо, моё блядь! Ладно! Ага, вижу. И чё? А я не могу отсюда уйти, понимаешь? Товарищ. Я не могу выйти. А может щемануть? Просто насрать на всё? Как же быть? Как же быть? У меня есть, в принципе, еще кусочек. Ну, вообще, мне бы добежать сейчас до конца коридора. Он мне один дамаг наносит за тычку. Мне бы забрать, там скорее всего лежат три помидора Забрать их Побежать в комнату с бургерами Там если что подлечиться И все В принципе я должен успеть Раз Это не помидоры, сука, ты меня обманул Я бегу, я бегу так, а где найти помидоры? Ой, там открылось. Это сокращенка. Ой-ой-ой, я бегу, я бегу, бегу. Чик. Все. Спокойно, спокойно. Меня ты не догонишь, меня ты не поймаешь. Отлично. А, где взять помидоры? Йоп. Ой, все, запалился. Чик. Так, спокойно. Но тут безопасная зона. В принципе. Так, ладно. Они он они он беру М -м, дайте вот этот они он пожалуй так раз а -а -а. блин мне кажется надо было электричество подрубать только потом когда я это а -а -а, не заходил вот ком комнату -то. там тоже валялось какое-то мясо там же не были помидора. А -а -а. как У -у -у. так раз два все сначала положите в рюкзак хорошо пошли на второй заход в принципе, неплохо. Идем. <смех> <смех> увидел, увидел, черт, а. Ладно, я беру с собой шоколадку. Сколько времени? ⁇ -мо ⁇ времени так много, а. Скромный батончик. Давай, нормальный батончик возьмем. Давай, скромный батончик, кстати... О, да. Да вот это получше будет? А где найти помидоры? Mm -hmm. Вот я, если честно, видел только в конце Что это было? Я не знаю, но Хоть только по коридорам этим Не открывает Братишка, а ты такой незаметный, слушай Ладно, ладно, ладно Насрать на все Опа, опа, опа, а это что? Здесь открылось, здесь не было раньше открыто где я? Кто я? Помидоры, помидор, помидоры, да? Раз, два, три. Отлично. Отлично. Отлично. Замечательно. Я все нашел. Я все нашел, но он идет сюда. Да? Ай, здравствуй! Бегу-бегу-бегу-бегу Нет, вентиляцию Так, отлично В принципе, пофиг Там еще такая эпичная музыка, как будто при битве с боссом какая-то Ой, на все, на них какая речь Все, я приготовлю тебе сейчас Я застрял Да ты не успеваешь Не успеешь никогда Так, выключай Раз, два Я все приготовил а, так, даже не поранил Так, это котлета, да? А, ага Так Так, и сра сразу надо готовить Раз, два В принципе, сейчас не паникуем, клиентов-то нету Толком а, Убери ее пока угу. Так, ну все Мы приготовили три бургера Три бургера приготовили горит? Это, типа булки полыхают? Ладно. Хорошо, хорошо. М -м, что еще в автомате есть? Я не понял прикола с этим фигурками. Так, ага, есть одна. Сразу забираю эти. А, Раз, два. Угу. Раз, два. А зачем я выкинул в принципе? У -у -у. Да ты там ходишь-ходишь как бы не паникуй меня пожалуйста. Ага. Один есть. Один готов. Следующее. Я не думаю, что Чарли такой привереда. А, С пола поесть нихера страшного. Так, пикули. Оп. Пикули. Оп. Так, пикули, салат, помидор. Остался сыр и мясо. Сыр и мясо. И мясо, говорю так, так, ага Отлично, второй бургер готов Как теперь его ими покормить? Я не думаю, что в него тупо бросить Как в этого надо было Нашего друга Хотя Блин, просто жалко будет его в него и это бросить Если А, да Так, так Тихо, тихо, тихо Золото самое, не убегай а, так, я, то есть, по, по два могу взять. Подожди, я чё, лук не добавил куда-то? Я куда-то не добавил лук! Блядь! Я не добавил лук куда-то! А в какой я не добавил лук? Во второй? Так, лук есть, лук есть. Нету лука вот здесь! Подожди, а я могу как-нибудь его... Да ладно... Обидка, сейчас обидка Блин, может ему и без лука проканает Будем надеяться Зачем я подключал электричество? Ты такой глазастый, я прям не могу с тебя Зачем я убрал? Ладно No onion, бляха Evil Deluxe Evil Deluxe я хотел в шоколадку достать. Ладно, если что, я приготовлю еще один бургером. Мне не страшно. Мне не сложно. Так, давай прочекаем. Может я что-то где-то здесь не это не нашел. Вот это вот что такое? Котлета. Котлеты мне не интересуют. Это что? Жрачка Ясно. А вон он идет. Вон он идет. Эксет. А, don't блок Ну, идешь ты ко мне и что дальше? Вот что мы будем в этой ситуации делать? Пити. Пити, друг. Ой, что это? А, все понял А что-то так не так резво то бегаю. Ай-яй-яй. Яйца отрывается, я так и понял. О! А что? Да успокойся. Три бургера кладем какая-то клетка, звоним в колокольчик, пити, жмем на рычаг огонь. Ага, понял. Ничего не понял? Так, подожди. Развилки, развилки. А, в любом случае, если я каким-то ну, каким образом проиграю этому боссу... Это что? Мясо. Да у меня есть мясо. А, дальше. Есть 7. So, Итак, меня снова перевезли из бургерной. Из бургерной на ранней stage, стадии и недостаточного города. Недостроенного. В навороченную версию под названием New Elysium. New Elysium. Не могу поверить, что в некоторых симуляциях нам давали грузовики. Мои ноги скучают по ним. В общем, мне наконец удалось перевести Вика из старой квартиры возле закусочной в новую в Нью-Элизиуме. Я тащил его тросами через канализацию. Он жаловался всю дорогу, и нас чуть не поймали. Не поймала одна из этих тварей. Мы начали работу над взломщиком клавиатуры Бомбами И самое главное Шлемом Когда шлем будет готов Он уничтожит этот паршивый чип Который они вживили мне в череп И я смогу наконец выбраться из этого места Раз и навсегда Хорош, ты понял? Так, мне кажется мы выйдем сейчас сюда Где я помидоры находил, нет? Да, все, я понял, где я нахожусь. Я понял расположение всей этой карты в целом. А, нам на это пришлось убить целую серию. Как ты сюда яйцо отложил? Ах ты подстава, а, куриная. Кар... Что? Ты как это сделал сейчас? Он может здесь входить, да? Я вспомнил! Положи три готовых сэндвича в миску для еды. Это даст тебе доступ к комнате наблюдения. Оттуда ты сможешь зажарить Чарли во фритюре. Как только объект будет изолирован, система ей e откроет комнату. Отдыхом. А компания Парагончик там а с работниками не обращаются так же плохо, как с подопытными. Ладно. Не про канал, бургер мой. Хорошо. Хорошо. Тогда идем на повторный забег, получается. Ну выбора у меня нет особо. Блин, как это я так с луком, блин, проэтовался, про, протупил. Это прям вообще фиаско, конечно. Ладно. Ничего страшного. В принципе, потому что этот петух из себя ничего опасного не представляет. А Где? А. Так помидор здесь. Мне теперь надо сгонять э, вот здесь за летучей. Летучая вот здесь. Ай, ай, ай. Не страшно, у меня есть деньги на батончики, если что. Летучая. Э, сыр. Э, ха ха ха ха ха Связь с космосом, подожди. Лук, лук, лук. Лук у нас, по-моему, в той комнате. Бегу, бегу, бегу, бегу, витенька, бегу. Не та комната, ладно. А лучше же у меня есть здесь. что это хрю? Я же его оставил. Так, ладно. А, так, берем булку. Да бери ты, господи, ты. Да возьми, булку. А, в чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? Собственно, скажи мне, было сказать мне. Вот ты почему молчал и не сказал мне, что я не взял лука? Так, томат, а... Сыр. А, только пикули остались. Ладно. Пикули в соседней комнате, в принципе, не страшно. Ладно, все не так плохо, как могло бы быть. Можно, конечно, взять... Сейчас взять, бегать за пикули, забрать, вернуться, и котлета пожарится к этому времени. Давай. Давай, давай, давай, давай. Так будет интереснее намного. А тем более, сейчас я пошумлю, этот Чарли... Чикен придет сюда, на мак Макнаггетс. Да возьми, возьми Ай, не успел, не успел Ха-ха-ха Так, у меня там котлета как раз готова, да? Нет, еще не готова Вот, готова, отлично, видишь, как подрассчитано Все, это потому, что уже все Кухонный профессионализм а, так Так, и идем туда Все, это элементарно Вац, это было проще простого так, эм, мне сейчас надо вот туда, здесь вентиляция, правильно? Да, все верно. Все верно и ничего не им напутал. Отлично, отлично. А, вот смотри, он в рюкзаке Evil Deluxe, да, все, все прекрасно. Вот я не совсем понимаю его место расположения, такое ощущение, как будто он у меня в ухе. Что открылось? Вот это? Да, да, да. Чего? Музыка сейчас играет, как будто у меня телефон вибрирует Так, отлично Я здесь А мне что, заманить надо? Правильно? Yeah. Ah! Это I'm, I'm, I'm genius просто, смотри Я понял прикол Нам нужно заманить его сюда Закрыть клетку А как закрыть клетку? Ну, потому что, скорее всего, закрыть клетку, потому что если я начну его жарить, он убежит, правильно? Подожди. Там был нарисован какой-то тумблер. Ну вот, я хочу посмотреть. Три а, бургера. Он заходит в клетку. М -м -м -м -м. Вот тумблер какой-то. Или нет, или он автоматически закроет клетку. Ну, может быть и так, кстати. Так, ну давай его привлечем. Он должен сейчас сюда прибежать, по идее. Потому что он услышал яйцо, как я взорвал ему. Идет. Да иди сюда, ну скорее, ну, -мо. почините трубы. Какие трубы. А, подожди! Мне нужно починить какие-то трубы, чтобы двери открылись. Да ладно, серьезно. Блин, по всей видимости, да. А какие трубы мне чинить? И где, главное? Где их чинить? Интересно. Интересно. А вот этот босс более запутанный, чем прошлый. Прошлому готовь, да готовь, господи, и что надо. Есть, есть какие трубы. Блин, то есть я где-то еще что-то не нашел. Где-то какая-то еще локация с трубами. Ладно, пошли искать. То есть я зря на его яйце взорвался. Ладно. Ладно, принял. Где очинить трубы? Mm -hmm, mm -hmm. Так, идем, идем. Идем искать. Идем. Чего? Зачем здесь сделаны шкафы, чтобы прятаться, если можно просто убежать? Какие трубы, а? а? Смесь пара и пропана не работает должным образом. Объекты не изолированы. <звы> Пошел в жопу, Пити. То есть тут еще надо искать какие-то трубы, блин, и куда-то их вставлять. Подожди, да какие еще трубы Блин, я и так бургеры готовил рисковал Жопой своей Блин, уже серия очень большая получается Очень большая серия получается Ну хотя я вначале еще Бежал Блин, это сейчас еще внимательно искать вот эти трубы я, я вообще случайно эту фигню Подожди, а вот может где я Вот Может здесь где-то тоже труба Я же нашел ее прям вот это образец конфигурацию сборки трубы при необходимости... Козел ты, блин! Я вообще-то читал! Найди все. А -а -а, конфигурацию необходимо отремонтируйте. Так, мне надо сейчас... А вот она. А, это яйцо, блин, тут подсветилось так. Так, ну я находил эту трубу а, как раз под такой табличкой. Может и правда где-то здесь она? Мы придумали тоже трубы прятать. Так, мне нужно подлечиться. Пошли полечимся сначала. И Тихо-тихо-тихо! <связь> не толкайся! Не толкайся! А. <связь> Что-то толкается, а? Может здесь трубы? Есть трубы? Нет, блин, еще и трубы искать, ну ё-моё. я уже думал, я победил, блин. Ладно, ладно, ладно, не даете мне выиграть, собаки такие. Где а -а -а, скромный батончик Excel, да? Я возьму, дайте два, как говорится. Так пошли искать трубы. А сколько их найти надо? Почините трубы. Во-первых, а одной трубы хватит, которую я нашел. Так, сейчас подожди. Он меня не догоняет, вот опять здесь написано про трубы, значит скорее всего нет. Так, сейчас здесь отсидимся и поищу здесь внимательно, потому что здесь мы запустили свет. Так, Чикен Макнагет. Он реально похож на щипанную курицу. И он очень-очень раздражает вот эти. Уходит? <ск> <the texture> <see> <convee> Нет, стоит. Стоит, яйца высиживает. Хорошо, все, пошел. Уходит. А, давай присмотримся. Ну, не похоже, что здесь трубочки какие-то. А яйца-то что, катаются? <сёк> <сёк> <сёк> давай подумаем. Давай подумаем. Можно еще нажать? Вот работает, может мне как-то в ту комнату попасть. О, труба. Ладно, погнали дальше. Оп, чикен макнаггетс. Может в основной комнате где-то можно что-то починить. Я просто пока не понимаю. Я не понимаю, где еще что-то можно найти, если, если честно. Так, погоди, ну не кошмарь меня, я бегаю еще. А ты мне не даешь нормально искать. Он прям бежит за мной? Да он меня потерял уже. По-моему, он меня потерял. Опа! О! Хорош! А это я не видел. Ага. А, так мне скорее всего сюда и надо. Точно. Так держать! Тебе удалось найти... Проверь трубы и убедись, эта машина часто ломается. Вот почему по всему комплексу разбросано много лишней трубной арматуры. Вставляй по одной, иначе выскочат. Чего? че сюда пришел. Где? Но он, он здесь. Он здесь ходит. Ладно, давай попьем. Скорее всего, серия у нас будет вся про этот петушины и бои. Ну, приперся, приперся. Давай его рассмотрим хоть. Я надеюсь, он по ящикам не это не, не, не лутает. Заглянет в ящик. А тут мы такие... Да здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я из компании Арифлейм Хочу предложить косметику для вашей ощипанной кожи. Я вижу раз, два, три Трубы А я нашел только две Я нашел только две Ага У меня ребус не сходится Я нашел две, а надо три Да уходи ты отсюда, ну мо моё Чарли Дай посмотреть на тебя, хотя бы Блин, ну так не получается, смотреть. Не, ну если он не уйдет отсюда, мы так долго будем здесь сидеть, конечно. Конечно же, мы так долго просидим. Ну ладно. Чарли не хочет уходить. Чарли одному скучно. Давай поговорим. Как дела? Что делаешь? Вот играю. Евой. А у меня все, да. Еще одна нужна. Еще нужна одна. Ладно, пошли искать. Давай быстро здесь пробежимся. Может, что увижу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ой, а что такое гул-то поднялся? Ладно, пошли вентиляцию. Пошли вентиляцию. Вот, здесь тоже объявление. По-любому, здесь где-то есть еще. Ладно, хорошо. Я найду, я найду ее. Я найду, потому что до, до победы осталась всего одна труба. Только не арим не вуха, Чарли, Пожалуйста. Ага. Так, у меня ничего нет в рюкзаке Все, отлично а -а -а. Где он? Ага, вижу Вижу а -а, Сейчас он уйдет куда-нибудь туда, в коридоры Блин, можно, конечно, его сагрессировать А давай так и сделаем Чего я туплю? Можно его сагрессировать на лазеры вот здесь Самому щемануть сюда через трубу Я гений Если игра правильно работает Оп Он побежит сюда Пока он бежит сюда Я бегу сюда Пока он не может понять что происходит Я Ищу трубу Где-нибудь здесь Да? Смотри <связать> Да ну <связать> <связать> Блять Есть <связать> что-нибудь на трубу похоже при... Опа, труба. Точно. Отлично. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Потом нам, скорее всего, надо будет бежать назад. Чтобы. Эй! Бляха, муха уже тут раскидал своих какашек, блин. Они еще и катаются. Так, отлично, все, я все починил. Я все починил. Е. -е Красиво, красиво. Да ну, блин. А, -а, а, я сейчас умру. Нет, я не буду умирать. Я не буду умирать. У меня, в принципе, 3 КП, я должен дотянуть. Мы сейчас побежим, а -а, пролечимся сначала, потому что, ну, нифига себе. Я тут уже бегаю 40 минут, пытаюсь это как у Чарли победить. Тихо, тихо, тихо, тихо. -тих -тих. а -а -а, если б я с бургером не натупил... Нет, я Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Пиздец. Это жопа. Косяк. Это конкретный косяк. Если он меня еще разоклюнет, все. Так, все, на мужика, на мужика. Никаких прыжков нафиг. Я бегу, бегу, бегу, бегу. Отлично, все, я живой. Я живой, я жив, живее всех живых. Фу, это было опасно. Это было опасно сейчас еще шоколад. Беру еще шоколадку, потому что, ну, ну, нафиг. Ну, нафиг, а береженого Бог бережет, как бы. А деньги, деньги, это, как бы, на накопительное такое, как бы. А всех денег не заработаешь, как говорится. Ой, да нафиг тебя. Ну, клюнет он меня сейчас еще. Как больно мне. О, боль моя! Так, все, иду изолировать Чарли. А, открыл его. Отлично. Я открыл ему проход, все. Он идет жрать. Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа. Кушать. Кушать подано. Отлично, все. In Тебе жопа. А-а-а! Минус один. Минус еще один. То есть. Что, готово открыть можно построить можно можно заглянуть если он лежит отдыхает отдыхает Чарли наш ну пусть отдыхает не буду им мешать а, открылся выход правильно где было написано выход открылась да нет да Поздравляю, еще один босс Еще один босс повержен Как бы не знаю, стоило ли этого ждать, а? Скажи мне, человек, который мне писал про бургерную, а? Я тебя знаю, я тебя помню hey, 40... Привет, дружок Хорошая новость Тебя приняли Я твой новый босс Компания выдала эту рацию Такие есть у всех работников бургерной С ней я могу проверить тебя в любой момент так что никаких фокусов. Правда, связь работает в одну сторону, так что мне, а, мне ты позвонить никогда не сможешь. Поверь, если тебе что-то понадобится, я буду знать. И не опаздывай на свою первую смену. Клиенты должны быть довольны. Понятно? Это же текст а, этого. Но в рецепт. Это текст чувака, который нам... это же текст чувака нашего босса который вначале нам ко мне туда надо по-любому ой я это возьму мы не выиграли кредитов жаль это что так выглядит не очень это что это понятно это это что все все сломалось а, так Понятно, но мне по-любому туда, но только почему я умер. Да, пожалуйста, дай. Ага, все, ладно, беру рецепт. Это, скорее всего, рецепт шлема, который нам нужно сделать. Так что я не так сделал сейчас? Я куда-то не плыл? Может, мне надо реально плыть куда-то? Интересно, интересно. Как тебе интересно? очень интересно, почему? Почему? Почему так получается? Давай еще раз. Давай еще раз. Может не нету, да? Может я что-то делаю не так? Может я чего? Ой, это кстати как у меня в квартире плакат. Так, ну тот комплекс, видать, который под музеем был, я нафиг сжег. Что назад я вернуться не могу. Написано только туда. Ну не написано, предполагать. О, радио. Блин, а что не так-то? Почему я умираю? А! Меня какой-то. А, это не кракен, это не кракен, это лосось. Меня лосось ел. Блин, ну а что молчали-то? Я же его, я его даже не видел до этого Если бы знал, что у меня лосось будет есть я бы, я бы бежал Так, я падаю ровно сейчас А, плыву туда Плыву от лосося, все правильно Плыву в противоположную сторону от лосося Не, если бы я знал Я же его даже не видел Я его только сейчас заметил Так бы раньше бы сказали Что это? А, стаканчики от бургерной так, ну типа страшно, плыву от лосося а, Очередной босс, да? Я надеюсь, здесь не нужно ничего сделать Но здесь нужно только убежать, правильно? А почему у меня нет а, Индикатора дыхания? Так, я ничего не вижу, если честно Если сейчас а, будут какие-то развилки Я запутаюсь, умру и все И удалю нахер эту игру Ну все, он сюда не пролезет Он слишком большой, страшный и некрасивый А можете пролезть? А все? И что Наверх? Ай, какой резкий переходик-то. А, как вынырнуть? Помогите! Помогите, руку кто-нибудь подать! Люди добрые! А! Я не могу выпрыгнуть. Отвечаю. Не выпрыгивает? во во, -во здесь подъемчик есть. А! Отлично! Все, выиграл. -ху -ху -ху -ху! Бургеры имеют мерзкую привычку портиться, когда вы забываете о них. Да, да, да, да, знаем. Было дело, было дело такое. Так, а... сейчас, по идее, пойти спать лечь. А, да, нам нужно вернуться в квартиру, посмотреть, что за рецепт. Я ничего не ломал, пацаны. Я вообще где? Я... Гуммун ползет. Я ничего не ломал! Не обманывайте. Я как выйти-то? Я ничего не ломал, честно. Я отвечаю. Я ничего не ломал. Это не я. Как выйти-то? Я не могу через решетку выйти, он мне не дает он не пропускает Окно ломай Как выйти? А, кирпич Точно Точно Здравствуй Здравствуй, ты всего лишь декорация в этом месте Оу, воу, воу, беру А кто тебя приглашал? Кто тебя приглашал, что так без ходишь? Все, я все, я сломал нормальность. Я уничтожил вселенную. Я разрушил просто все, что они создавали столько-столько лет. А я хотел на работу еще сходить. Хотел поработать, там денег заработать. Не надо? Все? Работа перестала иметь всякий смысл. Так, вы что караулите? Никто меня не украдет, не переживайте. Не переживайте, никто не у меня упро... не украдет. Опасно готовить одному, возьмите тоу. Ну, тоу уже тоже все, мозги промыли. Он сломался, он вот... Э, как бы вот что с людьми делает работа, как бы. Ай, хотел бы я показать вам хороший пример работы. Но, как видишь, как видишь, не вот нет. Идите на работу, я не хочу идти на работу. Я хочу спать. Можно я прогуляюсь сегодня? Ой, а что с полами-то стало? Что, все, да? У нас это... Деньги на капремон закончились. Ладно. Ой, а что так тихо-то? Ребят, а точно у меня же плазма, если все по ней кофе крутят, какие молодцы. Ай, так, ладно, что у нас дальше? Открылась мне интересно вот эта штука. Да, ну, да, хорош. Почему? Почему только свинья? О, ну да, свинья. Что происходит? Так, я иду. А, Во-первых, душ Так, я не понял Все текстурки какие-то Почему у меня душ стал деревянным Ой, сколько я всего понаходил Какой я молодец Я все нашел Здравствуй А, еще будильник, камера и микросхема А, а, бляха А мне не хватит денег на камеру Мне не хватает денег на камеру. Чип, чип я могу сделать вот прям здесь сейчас. Будильник я тоже смогу купить, а камеру мне не получится купить, мне не хватит на нее денег. И получается все, я получается покупаю камеру. Все что ли? Так, ладно, давай ляжем спать. Хотя на работу надо идти. М -м успеем ли мы смену отработать? Давай, я думаю, успеем. Если что, видео будет чуть подольше. но раз вы так долго ждали, ладно. Давай сходим на работу, поработаем. Сходим на работу, поработаем. Так и быть. А, закончим смену. Посмотрим, что на работе там изменилось. Может, может что. А, что я думаю, что я думаю. А, потом, после смены, если нам хватит денег, покупаем камеру, будильника. я думаю, мы на этом заканчиваем. Да? Ну, скорее всего. Потому что, а как иначе? Я, я вроде все прошел. Хотя подожди. Э, да не, не стойте не это, Не ждите. кида не будет. Так, поеду на автобусе. Хоть мне и деньги надо экономить. Потому что какая-то хрень творится. Два доллара как бы не жалко. мы отработаем два раза больше. Два раза больше. Нет, нет. Надо больше. Надо больше, чем два раза. А, не оставляйте мясо на открытом воздухе Слишком долго оно может испортиться Знаем, знаем, знаем Тут еще, знаешь, была отсылочка на Скайрим Когда-то и меня вела поварская дорога Пока мне бургером не попали в колено Что-то в этом духе Что-то в этом духе Отсылочки на Скайрим А стоп-бургер, наверное, нормально работает А минки персонажи же никуда не исчезают из моего ресторана. Так, я зайду с... Вот так вот. Почему у меня вот эти все закрыты? А, ну да. Да что происходит? А, Я видел еще вот сюда. Нам нужно бургерную бомбу. Взорвать вот этот люк. Блин, а кстати, мы туда не ходили-то. Может еще что-то будет? Так, ладно, давай сначала... Дружище, а ты, мне кажется, похудел. Мы так давно не виделись с тобой. Так, ладно, давай готовиться к рабочему дню. Съешь шоколадку. Нафиг она нам не понадобится. Окно я... Блин, запустить окно с заказами? Если честно, и так особо ничего не успеваю. Поэтому давай, наверное... А, вот, раз, два... Три, четыре. Отлично. Заработаем денег на камеру. Раз, два, три, четыре. А, и оп. Раз, два, три, четыре. Должны справиться со сменой, по идее. А, 100 долларов. Камера, по-моему, 90 стоит, если я не ошибаюсь. А, так, А я ошибаюсь, но редко. Поэтому, зато метко. Если ошибаюсь, так я ошибаюсь. Так, ну, это, конкретно. Так, лосося видели. А Тебя видели, счастливица, здесь нас контр... А, дружище, ты же остался Самый главный Самый приоритетный персонаж Все А, да я же не отметился, точно Ну ты козел Ну ты козел, конечно Ты что здесь встал-то, -мо, Я же его даже увидеть не успел Ты куда пошел? То есть, да, ты спалился, да, я знаю, я про тебя все знаю, да. Ты думаешь, то, что все скроешься, да? Видел, что стало с твоими дружками и все, решил, и решил все, да? И решил, что все, ебать. Ну ха, ну да, ну точно. Это так не канает, дружище. А -а -а -а -а -а. Свет не выключаем, это включаем. А -а -а, текст, текст. Текст то да куда ты? почему у меня сейчас две картошки затягивалось? у меня с двух мешков получилось два нагица и три картошки. ну с двух тех с двух тех. А, так я вас слушаю. а шейк давай пока найдет. я быстро. а кстати, блин, что? у меня готовиться должно. выпекаться. выпекайся. как а, что заказ? я я принимаю. Фантастик фолл сэндвич, ноу летучий, хот дока, ноу... Хот-пай, хот-пай, бляха, хот-пай. Что, блин, я уже забыл, как это делается. Uh, гриль горит. Бывает, горит и горит. Uh, там что-то... Ну, возьми, давай выключим. Uh, сосиски две надо. Две сосиски, две сосиски надо. Uh, так, раз, два. Блин, какой-то жирнющий заказ прям в самом начале. Так, так... Так, сосиски аж затанцевали от радости. Так, везде дождь идет. Ладно, ничего страшного. Фантастик фоуэлл сэндвич, но летуче. Фантастик фоуэлл сэндвич, но летуче. В смысле? Как это воды не осталось? Я всю воду потратил? Так, подожди, у меня там не работают эти заказы? Не-не-не. Не-не-не, все нормально. Все хорошо. Fantastic full sandwich А я не успеваю. А я не успеваю дать заказ. Я запутался уже. А, так. Какая ей нужна. А, худог-то ей один нужен. Какой ей нужен? Ну, муст. этот. Короче, без горчицы. Без горчицы. Поду кетчуп. А, так. Так, два ходпая. пая mm, знаешь про что забыл? Про котлетку забыл. Про котлетку уже забыл. Она готова. Она готова. Отлично. А, может, успею. Может. Да ты. Не, хотя не успею. Не успею. Немножко это за су суеты навел. Без летучий, без летучий. Раз, два, три, четыре. Ага. Так, раз, два, три, четыре. Бука-то пара-папам. Ну, блин, ну я ж чуть-чуть не успел, как обычно. Ну, что ж такое. Заказ-то я отдал. Держи. Следующий. Можно и в темноте поработать. В принципе, на свете сэконом. Хэппи док и куки. О, это этот будет быстро. Хэппи док у меня тут уже готов, в принципе. А, так. Хэппи док. Надо еще сосисок подкинуть. Хэппи а, док просто, да? Вообще, любой. Угу. Так, и куки. Куки, куки. У меня, кстати, пирожки уже расхватали засранцы. Так, я этот заказ сейчас отдам быстро. Кстати, у нас уже на камеру почти есть. Так. А, здравствуйте. Мы временно сотрудников не ищем. Пожалуйста, покиньте помещение. Спасибо. Так, следующий. Хэппи док, хэппи док, ну кетчуп, хэппи док, ну кетчуп. Куда столько хот -догов? Нельзя столько худогов жрать. Ты что? А, раз, два, три Ну, четвертый пусть будет про запас Про запас, не сюда же, ну что то а, Раз, два, три, четыре на сосиски опять танцуют, опять танцуют Так, ему два без кетчупа То есть, да возьми Ему два без кетчупа Два без кетчупа ему Да? Да, и один обычный Один обычный и два без кетчупа так, а текс, текс, такс, обычный принят, так обычный принят и два безкеч. Да, ну возьми, ты думал, что опять не так? Я не провалил заказ, не гони. Один заказ провалил, все хорошо. Ай, бляха, муха, отвлекли ж меня, засранцы. Так пусть здесь поваляется. Отвлекли меня, блин. Без кетчупа ему же надо Да ну возьми, пожалуйста, что ж такое Ой, ну на мышке было бы в разы удобнее На самом деле, на самом деле Но имеем, что имеем Кстати, собираюсь я Собираюсь после НГ, посмотрю Что там по финансам будет Собираюсь заказывать компуктер Собирать буду, буду собирать Компуктер, вы огромный Такой большой Зачем мне булка еще одна так, держи, у меня еще целых 20 секунд. Мож, могу сейчас еще попить успеть. А, следующий, да? Там кто-то бежит. Бежит, бежит, блин, да, и хер на него. А, ходпай, фрис он, фантастик fall, но no onion. Так что? Конечно, как, как без тебя. Как без тебя же, родной мой. Заткни нафиг булкой нафиг. Это туалет, и все. Давно ну, упрочисти, это же самое быстро. Fantastic fowl, да? А, здравствуйте. Фантастик Фовал, Фантастик Фовал Это у нас вот это Фрайс и что еще а. Ну да Ну да Так, пока Фантастик Фовал там жарится Я забираю Фрайс Я забираю Фрайс И Хотпай, хотпай, хотпай Хотпай, а смена, кстати, почти закончилась, да? Наверное а, так я последний заказ все сделаю и все. Так ему без лука надо, да, просто. Так, а, нормально все, а, без лука, без лука. Да ты мне сейчас все и запоришь, а? А у меня вода кончилась, что делать будем? У меня закончилась вода, и а там еще этот козел бегает. А у меня нет воды. Ладно. А без лука. Отвлекают. Я не знаю, как он потушился. Кстати, счастливиться, то я отпугнул бургером, это все или она еще будет? А, приборы отключились, отлично. Мне так никогда ничего не пожарится. Сколько, 20 секунд? Я могу не успеть. Я могу не успеть. Но на камеру я накопил как минимум. Отлично. Отлично, берем вот это. Берем вот это. Отдаем сюда, отдаем. А, ну да. Можно и такая разница. Клиент поменяет, если что, ничего страшного, в этом бы не было. Так, а, уважаемые клиенты, все, закончим на этом. Ты упал, ты время видел, все, дружище, мне домой пора. На тебе как бы этот как у Соломон Нагец, иди отсюда. Как бы Соломон Нагец могу тебе дать с собой в дорогу. А давай так сделаем, а я не успею, а я не успею. Ай, да все, ай, подожди, ай, я хотел ему наггетсом дать, ладно Ладно, ладно, дружище, на а, Возьмешь, покушаешь с собой а, Мы цель выполнили Бургерная, да, бургерная, все верно А, блин, мне же отметиться надо, точно Мне интересно было вот что а, Счастливица, она может прийти и дать нам это еще раз, люлей Или это, если ты ее один раз отогнал, то она тебя больше не кошмарит но вообще, мне кажется, что она на постоянной основе. А, это, кстати, видео. Бляха, намон этот фермер, дверь приоткрыл. Говорит, идите, пожалуйста, все свободное на сегодня. Такая музыка напряженная. Как будто я не знаю, сейчас что вылезет. Как будто сейчас вылезет, я не знаю. Что должно вылезти, чтобы я испугался прямо вот здесь. Как бы. Если ты смотрел в то я как бы там это. Никого не боюсь такой, хожу смелый весь такой, прям вообще, хоть это, как хоть фонарик у меня забирай, хоть все Ой, как все отвратительно выглядит а -а -а -а -а -а. Так, идем за камерой, у меня 100, 154, Нихера хера себе Мне должно хватить Так, а дружище тоже домой пошел? Но ну, я первый раз вижу, что он, кстати, домой щемает Серьезно, мне нужно все равно здесь делать да, Давайте, чтобы, нас, чтобы нам никто не мешал Всякое бывает Ой, яй яй как все поломалось-то Так, а 30 Или это не они? 90, давай А! Оно, да? Можно фотку делать? Давай сфоткаю Какая фотка прикольная. Так, фотоаппарат можно будет? Что? И что теперь? У меня фотоаппарат сломался. А! Вон что! На, фотку, дарю. Дарю фотку. Так, мне нужны часы. Чип у меня есть. Старый музыкальный аппарат, кстати, не купили за 180... Да, что еще придумаешь, дурной что ли? А, аэрозольная краска. Тыква. Похоже, это те за 30 все-таки, да? Еще один камер. Можно две камеры купить, если я вдруг одну потеряю. Ну да, логично. Судя как тут предметы а, пропадают. Ну где? Я же видел эти часы. Все, 30 ку беру. Блин, на самом деле не так дешево. Бургер бомбы стоит. Просто у меня деньги были накопленные Мной лично накопленные деньги. во во воу, полегче мужчина на поворотах. Там осторожно, э, на повороте скорость сбавлять нужно. Что время? Ой, ну время так-то много уже. Много времени, но в принципе, если мы сейчас можем ее пройти, почему нет? А что не бегу? Это я так бегу? Почему так медленно бегу? А, в целом, если мы сейчас реально, а, как я понимаю, мы собираем сейчас шлем... Держи фотку на память. Я пошел отсюда. И ты держи фотку. Что, у меня пленка кончилась? А, нет. Все фотки, всем фотки. Да куда ты его выкидываешь? Все. Все, он идет еще со мной. Найдешь меня по фоткам. Я просто буду идти и фоткать. Идти и фоткать. Почему я раньше этого не сделал? Почему я раньше... Ребята, фоточку на память. Да что? Ну, -мо. Спасибо. Спасибо, агресс... агрессоры какие. Я а? стрельки агрессивный. Я просто нажимаю на R2 раньше, чем... А... Раньше, чем фотка появится, и он выкидывает фотик. Я так понимаю, мы сейчас сделаем шлем из этого, и нас выкидывает из реальности. Ну, по идее. Потому что если нет... То, я не знаю. У нас, по сути это не было только фермера. Ложитесь спать. Чего? Так, подожди. Встань ровно. Да ну, ё не ту кнопку же Стой, стой, стой. Тоу, тоу, тоу, тоу. Ну не уходи, стой. Давай фотку на память. Держи. Все. Показалось, что тут идет. Все, все, все, все, все, все, все, все. Откуда он у меня здесь? Откуда у меня? Так, стоять, это музыка палевная, нет? Что если Паливная это палево вообще конкретное. Так, все, все, все, все, все, все, все, все. Все, я закрываюсь. А, Вик, Вик, Викусик, Виктор. <звук> да ладно, это все. <звук> То есть я не допрошел буквально <звук> воспоминания. То есть я не прошел буквально каких-то там, я не знаю, <с> <с> блин, то есть мы ее давно могли допройти. Да Я-то думал, там еще будет, просто мы потратили где-то три серии, чтобы наткнуться на босса-свинью. Я думал, что там 5 лет назад. Какие 5 лет назад? Какие 5 лет назад? О, вот это апартаменты у меня. Вот это у меня слушай хата какая. Во-во, изучайте свои воспоминания, чтобы раскрыть смысл всего происходящего. Это еще не все. Ну видок у меня такой так бомбецкий. Видок бомбецкий. Ладно, давай изучать. Так, пропавшие. А, так я расследую это дело. Я расследую это дело. Закрой! Куда бежать? йо что происходит? Я тыкаюсь, а все пипец. Там взрыв ядерный. Меня сейчас несет нахрен. Я тыкаюсь в каждую дверь. Все пипец. Все это фиаско, братан. Что ты? А чё тык-то? Meltdown... Куда мне деваться-то? Давай помоемся. Я не могу помыться, ты издеваешься все за обслуживание. А, куда мне идти-то, -мо. Осмотритесь, может где-то есть выход. Free Заперто, может, где-то есть проход. Я-то думал, это все? Допустим. Погнали, все валим. У меня есть фотоаппарат. Есть фотоаппарат, на все пофиг. Делаю фотки. Все. А, Пити использовал котлетную бомбу. Эффект просто огонь. Да. Да он сам как бомба, блин. Так, а что такое? Это не все. Блин, а сохраниться-то я не могу. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, воу Вылази, вылази. Очень сложно вылазить он за этой фигни. Блин, ааа, -а -а, слушай. Ладно. Ладно, ладно, давай, это, по всей видимости, не все, что-то будет еще, потому что у нас появились перед... идите домой, значит, что-то пошло не так, нам нужно вернуться сейчас к Вику, и он нам расскажет. Я, Я сейчас сразу продолжу, вторую серию запишу, если будет слишком долго, серию попилю где-нибудь там, может быть, даже сращу с этой и сделаю пополам. Короче, ладно, там будет видно, там будет видно, как бы не переживай, там просто, может, какой-нибудь момент ТМ будет. Ну, если так случилось, то ты понял, а если не понял, то понял.